Вот у нас сейчас идет стрим А вас тут нету В данный момент мы сидим на Трово уже стримим На Твиче, на Ютубе нас больше не будет К сожалению, из-за того, что а, Скоро уже полностью эта платформа Будет заблокирована, так сказать, забанена Вот, поэтому переходите под ссылочку В описании, там есть Трово Мы сейчас с Кисой ведем прямой эфир Ждем вас А что мне сказать? Ждем вас на Трово Есть, ребята.